Да. Ты узнаешь эти чемоданы? Папа с мамой собираются на шило. Да. Да. Мы опять пришли к рукодельцу. Заказали ему оберег для Дерека. Ну, ему рулика да он обещал сказал что мы подошли в понедельник он нам покажет что он что он сплю и скажет цену когда когда когда что не закончил окей а сколько денег будет стоить 600, это два? Один. Один. Один? А ну 600 раз... Big, big uh -huh. Сколько сантиметров? So... Uh -huh, да, ну, сколько? Это мало. Mm -hmm. Это мало, я показывала же. 80. А 80, 80. А, идти. А мурулику сколько? Ну, мурулику у него там. Да, 7 на 10 сантиметров. Ну, 80 Напиши на бумажке ему. Напиши, он его не поймет. Короче, проспало. Проспал, ничего не сделал, и нам показывает, что мы пришли еще 20 числа. 80 сантиметров напиши. СМР. Вторая. Один да? Сколько? Один сколько стоит? 600 151, грубо говоря 3-4 доллара 4 доллара один okay. Окей Ну, 20-го мы придем, не забудь 2,80 2,80 Да, вечером like yeah? Смотри Ширина, он показывает ширина как-то Я уже его показывала Okay. сантиметр один Один сантиметр это один сантиметр например, где сантиметр uh -huh. вот вот такой ширины вот И вот вот вот вот uh -huh. вот вот вот эта ширина, вот вот вот ширина да вот uh -huh. это uh -huh. да да да да okay. okay. okay. Окей. Вечером, да Вечером 20, 20. 20. да да да да да да да да да да а где он? О, oh, hello. Hello? Ну был? Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Но, no? не no oh, no. А когда будет? Но но но финиш Не будет, да? НО будет. И завтра? Ну а когда мы уезжаем скоро? Мы Или А когда? ту Что, что, когда? Да. Покажи, когда. Что-то у нас он уже разводит. 24-го. Да ты нам уже третий раз показываешь. Ну хорошо, 24-го. Тайм, когда? Тайм. 24-го, когда? Вечером, 5 оклок. Вечером. Five o'clock. Точно или точно? Один. Но no, два. Один. No, two, two, no, time. Ну, найдем где-то в другом Один. месте. Пошли. с тем что нас немножко обманул возле нашего отеля оберега делатель мы решили купить по дороге может где-то встретим ну вот встретили сейчас возьмем для Дерека и, и нелик пьесика ты не спросила даже сколько стоит? Ну сколько стоит? Сколько это? Триста? Нет. Сто? Триста? Не это много, дорого. Триста ведет. Что? Триста ведет. Двести. Двести с половиной. Двести пятьдесят. Нет, дороже. Двести, Окей. Мне больше не дам просто. русский. Русский. Да, я не русский рубли. Нету. Рупии. Нет. Нет. Не отрезал? Отрезал. Зачем ты, ты чем разрезал? Надо длинный. О, ну мне не надо такой, а -а -а. Дай русский вот. а Украй... Украина. Дай, а нет, Дай русский Дай струбли. Ну... Раз. Да. Еще. Еще, еще. еще такая. Да, да, да, да. да. А что-то связано там чуть-чуть? Не -чуть? знаю. Да, попрошайки еще где они. Раз. На, подержи, пожалуйста. Сейчас, сейчас. сейчас. <смех> Папка нужен, но чемоданы заграничный запах терра. Ах ты шлёпан. Ах ты. Кабуська. Кабусяня. Так, а что там в чемоданах? А ну понюхай. Чем пахнет? Малыш, малыш, привет. Дырунка, дырунка, смотри, малыш, смотри. Смотри, это мы тебе привезли со Шри-Ланки. Оберег? Да. Тихо, спокойно. Нет, нет, это не грызть, это на шею, солнце. Это, это солнце на шее. Мы привезли тебе оберег, освещенный буддистами, для того, чтобы тебя защищал. Янки. Ну, хотели тебе широкий, красивый, но не удалось, потому что нас подло обманули. Привезем в следующий раз. Привезем, специально этим займемся. Да, на его могучей шее этот оберег теряется. Теряется, да. Хотели мы такой широкий заказать, но подвели Сидите. подвели поставщику. Тихонько, дырек. Покажи, покажи свой оберег. Теряется. Ну все, будешь ходить с бабочкой. Банди. Банди, да. да, ты доволен, что у тебя теперь буддийский живанковский оберег? Да. Да,